Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При. Четыре бегающие лапы или две бегающие механические ножки чуточку хуже, чем два летающих крыла. Сегодня мы поговорим о полетах, а именно как и когда мы откроем полеты на Зерит Mortis. С целью того, чтобы сделать полеты на Зерит Mortis, нам нужно получить достижение. Открою интерфейс и покажу его. Обсудим абсолютно все главы и поговорим о каждом выполнении каждого достижения. Достижение раскрытой тайны разблокирует нам доступ к полетам в Зеритмортисе. Но это достижение мы получим 16 марта. Причина проста. Ограничения в таймлайнах. Ограничения в сюжетной кампании. С целью того, чтобы сделать полеты, нам нужно достижение цель и средства. Цель и средства ⁇ это шестая глава кампании. Откроем календарик. 23 февраля мы сделали первую, вторую, третью главу. 2 марта мы сделаем 4 главу кампании, 9 марта мы сделаем 5 главу кампании, 16 марта мы сделаем всеми любимую, желанную 6 главу. И таким образом мы начнем летать в Зерит Мортис. Рултаем все сокровища, убьем всех радников. и наш фарм станет чуточку проще. Да на самом деле не чуточку, а намного проще. Окей. Далее, что нам еще требуется по достижениям? Исследуйте Зерит Мортис. Самое простое достижение, которое только тут имеется, нам нужно исследовать абсолютно все-все-все-все-все точки, которые только имеются. То есть вот этот вот островок. И пустыню, и заросли, и сады катализации тоже их нужно изучить. В общем, пробегаем, лутаем очи, ничего тяжелого. Далее, история изгнанника. У меня на текущий момент две модификации на поиск рардников, на поиск сокровищ, Notes и Появляются на карте бумажечки, вот такого плана. И эти бумажечки нам нужно собрать в количестве 7 штук. Перим в изгнании называются. Лутаем 7 бумажек, лутаем ачиву. В принципе, все просто. Далее, коллекция диковинок. Нам нужно собрать 5 спрятанных сокровищ. Аналогично, пока мы делаем локалки, пока мы делаем квестики, пока мы делаем побочные квестики, мы пролутаем абсолютно все эти сокровища. Далее идем достижение под названием «Приключения в Зеритмортисе». Требуется убить 10 ратников. Всего их 29, таким образом нам нужно убить чуть более 3. Это легко, в принципе. Очень много заранее собранных групп на ратников можно встретить в заранее собранных группах. Самое главное знать, как они пишутся по-английски. Далее последнее достижение, которое на текущий момент непонятно как делается, так как то ли у Близов что-то багнулось, то ли просто-напросто нужно подождать какое-то время. Достижение под названием «Путь просветления». Требуется делать квесты вторичного формата. Опыты с малышами, альтернативные взгляды и возвращение в приют. Вот именно возвращение в приют является проблемным квестом. Не знаю почему, но оно просто-напросто не засчитывается. Ждем какое-то время, и я надеюсь до 16 марта квест этот починится, а чего починится, и мы все это сделаем. Как-то так. В целом, как и когда открыть полеты? Ответ довольно-таки хороший получился в этом видео. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. И также в левом верхнем углу это Викаура. Викаура лежит в Дискорде. До скорого!